Меня зовут Черство Ольга Федоровна, проживаю в городе Нижний Новгород с компанией Нижегородский кредитный союз, знакома с 2010 года. В 2012 году обратилась за материнским капиталом. Материнский капитал мною был использован на приобретение жилья. Было полное доверие, уверенность, очень все доходчиво объясняли. Опасений никаких не было, решение было осознанно принято. После этого всегда рекомендовала обращаться. Потому что видела, что организация надежная, стабильная, развивающаяся. Обращались мои знакомые. Все тоже оставались очень довольны. Буквально вот полгода назад сложилась такая ситуация у нас с мужем. Нужна была определенная сумма обратились снова, так как многие банки кредиты нам не одобряют, так как я сама безработная, муж предприниматель инвалид, банки идут с неохотой на кредитование взаимной инвестиции, Нижегородский кредитный союз снова же нам не отказал помог нам в этой ситуации, дал нам одобрение, за что мы им очень благодарны. Также мы сотрудничаем с ними как по предпринимательскому развитию в изготовлении продукции, поэтому наши отношения очень дружные, сплоченные, доверительные. Ну Могу только сказать тем, кто хочет обратиться, чтобы не боялись, шли смело. Потому что в этой организации всегда находят компромисс, всегда подбирают решения, которые обе стороны устраивают. Покупай, стройся, нам...